Посадили вот такой вот верес. Интересно. Два экземпляра. Обсыпали все. Сделали кислую им почву. Засыпали корой. Одним словом, пусть растет. Вот здесь еще привезли земли. Это торф, кислый торф. Для того, чтобы сюда посадить дополнительно три куста голубики. Этой стороны подвез тоже торфа, посыпал все кусты. Ну это начальная еще форма. Когда морозы начнутся, подсыпим еще дополнительно. Ну, вот так подкосили травку. Везде, где бугорок, там какое-то растение у нас имеется. Вот так. Как будто кроты нарыли. Или война пришла, да? Женька мусор вынесла, смотрит. Наблюдает. наблюдает она этим садом вот всем занимается от посадки да. покупки уборки все все все все все все ну, здесь вот у нас, у нас молодец она вот все занимается вот Ей это очень нравится доме да. правда ни одного цветка нет она ладно нюансы здесь уже более стилизованная уже как бы дорожках как я вам все это обещаю обещаю сделать так все блин не получается так это у нас был кустик вот такой. А, столбики в черный цвет покрасили. Здесь у нас вот такая красота. Между прочим, это всего лишь 5 белорусских рублей. Сегодня приобрели вот такой. У нашей уже, можно сказать, знакомые из города Кличо. Бабушка, вам привет. Огромное спасибо. Вот такая красота. Даже, блин, не знаю как. Вот так, наверное. Вот такой кустик тоже 5 рублей. Ну, это тоже мы не Тоже брали. Вот распускается. Какая красота. Шарик просто огромный, если вот так. Ну. О! Илька еще еще контролирует. Кого она контролирует, не знаю. Ну точно, как будто краты насыпали. На, на это, на рель Ну ничего. Все это как зацветет летом. Как распустится. Красота наша чтобы глаза наши радовали. ну и эту тоже женщину взяли желтенький такой вот. даже можно сказать оранжевый. почему-то он желтый, а на камере оранжевый. блин. даже не знаю. Опа. что-то жимку перекоробила о красота. О, там еще нужно делать сколько работы. Сарай и все остальное.